Здравствуй, твою мать! Пошла отсюда! Ролик основан на реальных событиях, не так давно произошедших со мной. Буду очень рад, если досмотрите это видео до конца и отнесетесь к нему с легкой иронией. Приятного просмотра! Задолбала все. Цены-то как выросли. На инструменты полтора-два раза. Клей, шурупы, лак, а вот это. Стоит тысячу американских денег, а здесь всего три куба. Брошу все нахрен, уйду в пастухи. Ну а че, не клят, ни мят. День отстоял, денежку получил. Опять же природа, свежий воздух. Большие города. День второй. Первый как выдержал, не знаю. В 7 утра из тени уже не выйдешь. Хорошо помощника взял. Я теперь какой-никакой, руководитель. Воу-воу-воу-воу-воу! Чего тебе надо? Иди! Иди вон к остальные Ты куда при... Тенечек попрятались. Конечно. А я только 7 часов. Комары. Ну, вылазь оттуда. Тебе шо, одну пасти буду. Пошла. Да! Где? Иди. Иди. Иди к остальным, дура. Фу. Куда ты? Пошла. давай давай да и ничего сложного если б не комары вообще было шикарно а вот это терн зеленый еще вырастет покрупнее будет что-то типа сливы только тепкий. На вкус. На Кубани такого добра много. О, началось движение. Куда вы? Куда? Только 9 уже П чего. Божьи коровки и правда больно кусаются куда я солнце уже печет а только начало жарко тебе девочка это же как жарко дикая акация это у нее семена такие такие колючки шипы такие в банях вместо гвоздей используют чтобы не прогнивали не ржавели красота девки за мной на водопой переходим переходим переходим Еще водички надо накачать. Вот оно корыет Ах Ты мать твоя. А, не по старшинству подошла пить. Телковица беленькая. А вот и черненькая. Есть все-таки небольшие плюсы в деревне. ⁇ баное солнце. Обеденный сон час. Mm. Всем спать! Ну а что? Главное семечек побольше набрать. А так-то почти можно. Сука, задолбали уже эти семена. Уже б комод бы дострогал. Куда тебе поперлась? Привет. Как дела на личном фронте? Быки в селе есть, как у Дои. Потихонечку. Но ну, бывайте. Да, с помощниками-то но получше. Давай воду. ковбой угу. с помощником это всегда легче Что? качай, качай <реклама> спасительные тучки это вообще тут кончились жара коровы из Леса и не выходят. Там где-то попрятались. Уже бы я бы комод. Не, нахер это пастьба. В столярочке-то попрохладней. Где ж моя мастерская? Вот так вот. Здравствуй, твою мать! Пошла отсюда! Твою ж мать Фу Еще по побегать Ай, Фу. Фу. Хотя у людей потяжелее работа бывает Особенно без кондиционера Как в парилку сходил Девчули, чуть-чуть осталось Терпим, терпим Вот так Девки, домой! Давай! Ну вот и закончен этот Долгий, тяжелый И жутко жаркий день Сейчас скотину догнать в станицу и все Пошла! Хай. Хай. Мастерская моя, родная. Куда же я отсюда денусь? Хорошо, это там, где нас нет. Так что подписывайтесь на канал, ждите новых роликов. Всем добра!